Бали с картины солнечного лета мажорного дневного цвета, хоть не маном, не виолетта, но и невздорная служанка в делах по дому с позаранку, бросает взор островитянка, как будто говоря при этом «Смотри, мой друг, я не одета». Ей мило все и понемножку, на море лунная дорожка, потерянная ей сережка, что на траве в саду осталась, где дождь накрапывает малость, Как будто в нем ее усталость, И где Павлин клюет лепешку с ее ладушки.